Привет, друзья! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading и сегодня очередной выпуск Market Talks с приглашенным экспертом. В этом видео мы зададим вопросы о текущем состоянии рынка акций, которые интересуют наших подписчиков, трейдеру с 11-летним стажем консультационному управляющему Дмитрию Сапегину. Дмитрий поделится своим мнением об акциях, которые торгуются на московской бирже. Скажем несколько слов о рисках. Компания Order Flow Trading предупреждает, что проведение торговых операций на финансовых рынках имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже. Обязательно досмотрите это видео до конца, так как будут рассмотрены актуальные ситуации на рынке, а также обязательно задавайте ваши вопросы о рынке в комментариях и мы озвучим их в следующем видео. А теперь перейдем к вопросам. Начнем с вопроса нашего подписчика. Юрий спрашивает, интересно мнение эксперта, по австралийцу такой вопрос, можно ли считать, что начиная с января 2016 года диапазон пробит и мы торгуемся только вверх, или же возможно ожидать ложного пробоя? По австралийскому доллару, конечно, можно говорить о том, что мы пробили верхний край накопления, это район 0,7750. Это сейчас основная поддержка для движения дальше вверх. Пока мы удерживаемся повыше и не зашли внутрь этого накопления, говорить о ложном пробое нельзя. Ожидать его, конечно, можно, но говорить об этом пока что рано. Поэтому приоритет остается на покупку, то есть на дальнейшее распределение вверх. Пишите, пожалуйста, ситуацию с акциями Сбербанка с точки зрения объемов. Какие возможные цели вы видите? Дальнейшей целью по акциям Сбербанка будет район 178-179 рублей, это предыдущий максимум и возможно его обновление. Поэтому есть смысл поддержать, и посмотреть какое, какое накопление новое будет формировать продавцы. Поддержкой для этого будет уровень в районе 172 рублей район 170 это предыдущий объем который оставляли покупатели и основное накопление это 165 рублей это предыдущий максимум в этом накоплении какие возможные цели вы видите по акциям северстали где поддержки для продолжения роста дальнейшей целью для акции северстали будет район 900 рублей это основное сопротивление, оставленное продавцами. Поддержкой будет район, где защитили покупатели свою зону. Это 820 рублей. 820 рублей это ближайшая поддержка. Если говорить о глобальной поддержке, то она находится в зоне предыдущей активности покупателей. Это район 720 рублей. 720-730 этот район можно выделить себе и с опорой на него уже делать более основательные покупки. Дмитрий, скажи, интересны ли для покупок обычные и привилегированные акции Сургута? По Сургутнефтегазу покупателям удалось вернуться в накопление предыдущее, сформировали новое накопление. С границами 2610-27.00 и эта зона сейчас является основной поддержкой. С опорой на нее можно открывать длинные позиции в район 29.90 и дальше при пробое в район 32 рублей. Эти зоны будут целевыми. По сургуту, по привилегированным акциям, такая же ситуация, примерно как по обычке. Покупатели вернулись в зону баланса. Нижний край. И сформированное здесь накопление будет являться поддержкой, видимо уже она отрабатывала, поэтому сейчас на текущий момент с опорой на район 2870 можно открывать длинные позиции на движение в район 320033, это будут текущие целевые. Скажите пожалуйста, есть ли смысл зайти сейчас в позицию по акциям МТС по акциям МТС, если на текущий момент говорить о возможных покупках, то я считаю, что они будут рискованы. Потому что мы находимся недалеко от важного сопротивления. Это район 150 рублей 148. Если говорить об удержании, то Опора здесь в районе 240 рублей 239, но только об удержании. Пока что покупки из этой зоны не интересны, покупки из зоны 228 рублей 230 более интересны. Как вы считаете, ММК сможет пробить последнее сопротивление на 36 рублях? И стоит ли удерживать эти акции или лучше перезайти потом? По акциям ММК покупателям удалось пробить основной уровень 34.20 и это зона сейчас основная поддержки для продолжения движения. Поэтому район 36 о котором идет речь, пробили уже со второго раза и сейчас пришли к новой зоне сопротивления, это 3690-3780. Моя рекомендация удерживать покупки на пробой этой зоны с поддержкой в районе 36 рублей, ну и соответственно 35 основания. Дмитрий, спасибо за интересные и развернутые ответы. Обязательно будем следить за развитием твоих сценариев вместе с нашими подписчиками. Мы надеемся, вам понравилось видео.